Бандит! Да сейчас просто э, бит сделаешь, чтобы ты мулю их делал, хорошо? Просто этот бит вставишь, просто противополитиваешься. Давай подверг, битбоксишь хорошо? просто, битбокс давай. <звы> Так, проверка записи. Бандит! Мне страшно. Ты как? Бандит! Сокло. Бандит! Бандит! Смотри, берешь флешку, пошли на, на, на лом. Бандит! А, да пошли, да пошли, пошли. Просто выбегаешь, короче, как кидаешь флешку, поймешь. Вчера просто всю катку так играли. Просто так вот все. Бандит, бандит, кончино! Бандит, сожгись! Бандит, бандит! Бандит! Бандит! Ну а ты что делаешь, бандит?! Мне кажется, процентов 90% вероятности, что это отвалил. Бандит, бля, патроны закончились! Вау! Навидись, короче, с куда наводиться. Левее, левее, левее. Вот я. Он упал. Навидись, Левее, левее, левее, левее чуть-чуть. Он спускается вниз. Отпускать Нет, неже, ниже, ниже, ниже. Да Ниже, ниже, ниже, ниже. Вот да. Вот чуть-чуть правее! Чуть-чуть выше, выше, выше, выше, выше, выше, выше, выше, выше, выше, выше, вили выше, выше, выше, выше, выше, выше, ниже ниже ниже выше, ниже еще ниже, выше, ниже, чуть выше, выше, чуть выше, выше, выше, выше, выше, выше, нет, смотри. Где он, блядь? Он калёный, каленый, мы можем добить его. Да, говори, давай, говори. Да нет, блядь! говорит, бля! Да. Правее, правее, правее чуть-чуть. Ещё левее. Я убью тебя Я тебе говорю чуть-чуть леветь на хуй Чё ж б***ь 360 Я тебе могу скинуть все это Я щас на свободу положу На бутерброд До свидания Это что сейчас? У меня зависло что то У меня тоже зависло ну все, побежал дальше. Ну Сзади. А сзади реально! Был, дал, дал, че там, блять? А, бандит, Питер. <сёк> Пацаны, кому авик? Мне. А я, я Сейвел, ты бандит. <сёк> Пожалуйста. В смысле? Ну <сёк> давай поменяемся, <сёк> да, да, да, да, иди. Все, блять, ты в Да, давай, давай. Ты с ним, Все, не Все, да, не давай. надо, не надо, не надо, все не попал. Ну давай, давай. Я да, с ЛП играю, блять ты. с ним с все, в подружку. Я бал! печь печь! Ну я блядь не понимаю. Бля! Я умру надеюсь? Где бомба? Бандит! Где бомба? Я не знаю. Нет! Нет! <смех> Где? Ловер? Ловер, чекай, блять, братишка, братишка, братишка, чекай ловер. Это... Найс, минус 50. Какой нахуй там, с мида вышел. Бандит! Ловер, ловер блять, не сказал! Блин, мит, мит, мит, мит, мит, мит. Чего да. ты орешь? Блядь? Какой лод? Бандит! Бандит Ловеркан, ловер, ну блять! Бандит нижняя блядь, что ты нижняя ловер таннел, блядь, англишленг, бандит. Ты Не риб. что? Какой лун? Бандит. Сука. Бля. Эй, Да. Не хуй. 88 пачка б Тихо Тихо Рож, Дефусь, Дефусь, Дифуз, Достаточно много Бандит! Ты меня порезал Ух ты, шуку Минус 3 Давай, ебать. Бля, красавчик. Дмитрий хп, что из них? Прыгай вниз. Прыгай, прыгай. Ты не ули! Кстати, шифтин тебе. А какую-то флешку-то пану кинул. Бандит! Сдох, бандит! Надо тобой! Нихуя. Ебать, ты как это сделал? Бандит! Ебатька! Давай, ебал! Эээ, Мираж, убери. Ебать тлка! Женщина! Хустал! Что там? Ой, ты же видел сзади, сзади, сзади, сзади, где сзади? Вот прям вот тут он. О, который. Вы тут прикалываете? Я модивно 91 не дамажу. Что такое было? Я не понял. Кто-то взломал меня. <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> думаешь, знаешь, что я тут? Ну конечно. Я если прыгнул прыгну. блядь, я не хотел. А, где? пожалуйста! А, А, ты пожалуйста! А, ты пожалуйста! А, ты ты че БАНДИТ а люди в нем актеры. Облака изо рта и, и регеть глаз. Все, что ты делаешь, не напрасно. Ты такой красивый, когда показ. Ты такой красивый, когда показ. ндит бандит